Я вижу, что я вышла в эфир в Фейсбуке и в Инстаграме. Запись тоже будет на YouTube. И сегодня будет такая интересная тема, как использовать информацию, чтобы жить достойной жизнью, как использовать информацию в век информационного времени, особенно когда особенно когда идет война. Я как психолог, психофизиолог, психотерапевт, человек, который прожил в этой жизни, столько жизней прошла, проехала, пропустила через себя то, что сейчас вам буду говорить, это не просто мои знания академические, такая тут я умная из себя, нет. Это знания пропущенные через мой опыт, через опыт моих учеников. Я изучаю постоянно лучших людей, которые достигают в мире определенных результатов в той или иной сфере, и применяю эти знания на себе, и использую психологию, физиологию, биологию, все законы бытия для того, чтобы самой это использовать и вам дать. Итак, поехали. Будьте готовы слушать, задавать вопросы, будьте готовы не просто быть биомассой слушающей, пишите комментарии, подписывайтесь на мои странички, на мой канал – YouTube-канал, Facebook, Instagram, и получайте, возможно, ту полезную информацию, которая вам зайдет. Итак, как сегодня использовать информацию, чтобы жить качественно, особенно в век информационной войны? Да, век информационный – это не просто век информации. Это век информационной войны с людьми, которые принимают эту информацию в том или ином виде и как они ее используют. Так вот, просто использовать сегодняшнюю полученную информацию, которая льется на нас со всех источников и перемалывать ее в голове, заниматься мыслью жвачкой, это значит загнать себя в деструкцию и не выбраться из этого никогда. Потому что в этом моменте, когда мы находимся в эмоциональных качелях, та информация, которая нам дается, заставляет нас эмоционально переживать, то в этом моменте запомните такую штуку, что мы с вами теряем свое я человеческое, мы становимся объектом использования нашей энергии, энергии. Мы думаем, значит, ту энергию, которую мы думаем, там ее используют, тот кому это надо. Эмоции – это же самая сильнейшая часть энергии, которая есть у людей. И если люди эмоциональны, то неважно, позитивно или негативно, то также ее используют те силы, которые нас используют, друзья, по своим целям. Именно поэтому приготовьтесь записывать фразы, конспектируйте, ну, если вам, конечно, это интересно. Потому что, например, такая фраза. Если ты засыпаешь мудрее, чем прожил день, то твоя жизнь будет более качественной, счастливой и успешной. Что это значит? Знаете, как закон чизбургера? Если вы кушаете одной, эту, одной, одной только одним только чизбургером, кушаете, кормитесь, кушаете, кушаете, ничего как бы с вами вроде бы не произойдет. в один прекрасный момент ваше сердце остановится, ваша система перестанет работать. Вы просто что умрете. Так вот, э, что же нужно делать? Во-первых, во-первых, нужно понимать, а для чего тебе эта информация, как она соответствует твоей цели. Потому что у человека, если нет конкретно своих желаний, своих целей, то наши нейронные связи, наши нейронные все вот эти э, классно богом данные нам возможности, они засоряются той информации, то тем белым шумам, которые мы получаем. И поэтому, когда у вас нету своих желаний, своих целей, вы не знаете, зачем вы живете, что вы делаете, зачем вы просыпаетесь по утрам, что вы делаете, а что будет, когда вы сделаете вот так, а что вы будете делать, когда произойдет вот это, то, если у вас нету своих желаний и целей, то вас, меня загружает по цели других людей. Я скажу вам, цифры интересные, которые я нашла. Только из, из 100%, информации, из 100 информации, 98% направлены на эмоции. Направлены на наши эмоции. И поэтому ваши усилия по саморазвитию, если вы завис, зависаете только на той информации, которая вызывает у вас эмоции, эти усилия будут... На смарку. Потому что если вы хотите расти как личность, то та информация, которая вам входит в виде верований, эзотерики, религии, сейчас об этом чуть дальше поговорим, то ваш мозг полностью, ну как бы вам сказать, он разжижается. Потому что у нашего мозга есть левое и правое полушарие. Левое полушарие это конкретика, а правое это картинки. А они связаны с эмоциями. Вот когда в психотерапии работают с любыми проблемами у людей, то у человека спрашивает, а что у тебя болит? Человек тебе говорит, вот это, вот это, вот это. А чего ты хочешь? И человек мысленно, и человек проговаривает свою мысль левым, через левое полушарие, конфетик, он тебе объясняет, а чего же ты хочешь. Чего же ты хочешь, да? Человек себе, сам себе объясняет, чего ты хочешь. И тогда психотерапевт, я про себя сейчас говорю, я задаю вопрос. А как ты это понимаешь? И я завожу человека в его положительные мысли от результата, то есть это квантовая психология, и человек с помощью того, что ты задаешь вопросы, он заходит и объясняет с помощью левого полушария, но соединяет правое. И человек рассказывает, от чего же он хочет. И тогда грамотный психолог, грамотный психотерапевт, грамотный коуч, э, он задаст вопрос. А зачем тебе это надо? А что ты будешь делать? А какой у тебя план? И когда человек э, отвечает на вопросы, то это значит, он дружит с собой, то это значит, что у него все хорошо с его я, с его психикой. Но если люди залипают только на верованиях, на религиях, они зависают, молятся только и больше ни хрена не делают, у них нету плана. Допустим, допустим, у вас сейчас э, кто из вас из России, из Украины, из других стран, неважно. Вот сейчас это коснулось всех. И вот эта так называемая мировая война, про которую спасибо большое за ваши сердечки, за ваши огонечки, Спасибо, друзья. Вот эта война коснулась всех. Кого-то убивают. Я давала практики, как вести себя, как держать себя. Смотрите мои материалы, видео, посты и используйте. Кто-то в России и в ожидании, что что-то все так произойдет, просто что-то поменяется. В Украине молятся многие и вот эти 98% людей, которые используют информацию и используют ее через эмоции. Они веруют во что-то, они верят в религию, они верят в какие-то направления, и они напрочь выключают свои трезвые мазки взрослого человека для того, чтобы записать себе, например, а что же мне делать, а какие мои планы, а что же, а что же я... Буду делать когда, а какие у меня есть ресурсы, каких ресурсов нет. А ресурсы это информация для достижения любой цели информационные, коммуникативные, личностные, материальные время. Вот если ты эти все винные ресурсы прописал себе, написал, ответил себе на вопросы, ты поговорил со своим взрослым человеческим умом, взрослым я, то ты уже как бы не вышел из реальности. Если же ты. Пишешь только м, общими фразами, а вместо конкретного ответа ты э, о, оговариваешь какую-то хрень про какой-то курс, про какую-то э, там молитву. Да, это все работает на основании твоих конкретных целей. Понимаете, когда у вас есть конкретные цели согласно трезвого ума, тогда вы, вам помогают все ваши верования, все ваши религии. А теперь дальше смотрите. Как же использовать, как же проверить знания, это те или не те. Вот смотрите, когда маленький человек, ребенок, и получил информацию, увидел, как отец бьет мать, например, или как отец уходит из семьи. Даже в утробе я вот работала с парнем молодым, у которого были проблемы в жизни. Не строилось там него отношения, не строился бизнес, он был недоволен собой. У него был, был, был, была боль, связанная еще с внутриутробным развитием. Он был в утробе, когда родители, мама была беременная, когда родители поссорились, и отец ушел. У него эта эмоциональная боль сложилась, закипелась, и вот этот блок внутри его сидел. И он начинал какие-то бизнесы бросал, он начинал там где-то учиться, не доучивался. В доме у него был какой-то бардак. Хотя, как потом выяснилось, отец оказывается вернулся в семью. Отец ему помогал и поддерживал. Ему отец дал квартиру, базу, то есть дал ему базу, я парень из Симферополя. И у него, ну то есть были все базовые условия для роста. И он не понимал, почему к отцу у него такое, такое вот отношение. Когда мы разобрали вот, вот эту тему, все как бы пошло по своим стопам. Или, например, та же психосоматика. Вчера работала с парнем, красивый парень, молодой, чуть больше 40, образованный, воспитанный, культурный. У него, когда ему было 13 лет, он получил психотравму, когда родители ругались. И отец мать бил. Она его простила, там три дня прошло, и она его простила. А у парня закипелась боль и вот это вот такое негодование к отцу. Казалось бы, родители уже умерли, он живет, но он имеет болезнь. Он получил болезнь, которую поставили ему Бехтерева. Он нашел причину боли в правом колене, мы ее нашли с помощью этой работы. И он нашел причину, откуда у него вот это Бехтерева, потому что все болезни, это психосоматика, запомните, 99,9% это болезни психосоматические. Неважно, вы получили в этой жизни или получили по ДНК. Карма – это карму изменить. И изменить, то есть что-то сделать. И вот мы с ним разобрали, вот он давно учится, он читает, он развивается – но у него что-то стоит, куча комплексов и так далее. Так вот, смотрите, это детское восприятие, он осознал вот во время работы, что он не хочет взрослеть, и поэтому в колене появилась боль. Он это так связал с помощью моих вопросов. Дальше это деструктивная штука в колене, это ревматоиды, артрит, вы знаете, болезнь Бехтерева. Превращается потом в другие дополнительные последствия заболеваний. Но этот человек получил эту информацию, эмоциональную боль, будучи в детстве. То есть проработав какую-то психотравму, наша с вами задача включить трезвого человека. Проработав какую-то причину, наша задача включить трезвого человека и начинать отдавать отчет. Так вот. Отчет за то, что у вас сейчас есть, и что вы можете делать, чтобы изменить. И вот как же использовать теперь информацию, чтобы вас не ловили только на эмоциях? Посмотрите фильм «Хвост виляет собакой». Откроется у многих глаза. Да, нами управляют, я бы сказала, 98% информации рассчитано на вызвать у нас эмоциональный фон И трансфер внутренности, вы тоже знаете, кто из вас считал, слушал, изучал Дзеланды, трансфер реальности, поставьте, пожалуйста, какой-то плюсик или единичку, чтобы я понимала, что вы, вы адекватная аудитория. И вы можете, ну, со мной вот вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, эгрегоры вот эти, которые мы даем, посылаем, там те, кто использует нас, они используют в плюсе или в минусе. Вот сейчас Путина поносят, вот сейчас его там на него, а для него, с его эм, загрузкой, с его целью эм, дьявольской, для него это подпитка. Понимаете? И поэтому сейчас многие там шаманы работают и плюсовые, и минусовые, и черные, и белые для того, чтобы вот вот эту вот энергию остановить. Но как же человеку, который живет в 98% под информацией, которая на него идет, особенно в век информации, да еще во время войны, как же ему? выбраться, Как же не попасть в ловушку и там не, не застрять? Так вот, на самом деле информации для того, что вы, я, любой знак, сросли, достаточно даже среди этих 2%. Поэтому спасибо большое за вашу адекватность, спасибо. Те, кто пишет, вам воздастся в 10 раз. Те, кто просто наблюдает, у вас это заберется. Потому что хочешь взять, отдай. Берешь, отдавай. Вот услышите, я специально так говорю, чтобы вы были более адекватными и благодарными. А теперь, не нравится, уходите. Если нравится, слушайте, то давайте обратную связь. Вам это воздаться с тарицей. Так вот, информации на самом деле много, даже из этих двух процентов. Просто когда в этой информации вы отвечаете на вопрос, а что мне это дает, а как это помогает достигать моих целей, а где здесь я? Тогда вы включаете критический ум, и тогда вы понимаете достоверность этой информации. Дальше подробнее. Итак, мозгу все равно, что вы в него загружаете. Ему все равно левое полушарие это трезвое мысли взрослого, осознанного человека. А правое полушарие – это эмоции. И если вы в детстве получили информацию и забыли про нее, то вы можете нести неудачи в отношениях, в делах, в своих в здоровье Вот как мы сейчас разобрали пример с парнем Бехтерева. Да? А также во взрослом периоде у вас есть свои «хочу», «много хочу» каждый день. У вас каждый день есть план действий согласно вашей цели. И тогда ваше левое полушарие, понимая, чего оно хочет, соединяется вот с теми божественными вот этими задачами, к которым вы пришли на этот, в этот мир, чтобы быть счастливыми, да? И когда вы записываете план, сейчас подробности расскажу, как записывать план, и как. Это, это я даю только в своих дорогих программах для адекватных людей, которые платят неадекватные деньги, чтобы расти. Для тех, кто сейчас подсоединился и хочет немножечко понять, как использовать информацию во свое благо и не залипнуть на эмоциях, для вас это будет как подарок. Так вот, что дальше об этом, вот детально расскажу. Итак, в левом полушарии есть конкретика. Кто я? Что я? Зачем я? Реаль, реальность событий, доказательная база, а не верить все на подряд. Вот смотрите, почему... Сейчас Россия себя топит, и причем топит себя и не осознает, и не верит, что то, во что они верили, вот ту информацию, которую они верили, сейчас их загоняет в эмоциональный фон настолько, что этот эгрегор негативной энергии, который поддерживает их же фюрера, которого они избрали, и боялись его переизбрать, и в Белоруссии это касается, и.. В данном случае я говорю про наши три братских народа. Так вот, люди брали на веру, и они полностью выключили мозг, трезвомыслие. Кто-то не политичен, кто-то думает, так пересидит, а кто-то просто тупо верил. И на сегодня сидеть эти люди не могут, не могут понять и не могут осознать, и до них не доходит, что уход из рынка многих компаний, что возвращение там 90-е и так далее, что мы быстренько вернем себе и сделаем свою жизнь лучше, они, они ведут себя как дети, потому что они реальности не понимают. Они не понимают реальности, а что же будет с ними и что на самом деле их ожидает. Они просто еще пребывают в иллюзиях. Дальше. Если вы видите и у вас есть способность видеть трезво, трезво видеть реальности, и подвергать сомнениям, что происходит, то тогда вы будете учиться взрослости, и вы будете укрепляться благодаря трудностям. Например, Украина, многие тоже находятся в иллюзии и не понимают, что происходит. Я, например, хочу приехать домой при первом самолете. Но я рассматриваю ситуацию таким образом. Если из Украины выехало 6 миллионов и более, разрушено очень много инфраструктуры, городов, то сколько понадобится денег, ресурсов человеческих, чтобы это возродить? Ну, надеюсь, за два года при условии инвестиций. Но опять же, как я мыслю? Как сейчас показывают себя та же Европа. Одни помогают, одни выходят на площади, присылают деньги, парламенты собираются под давление людей и больше помогают, а другие хитрят, ну как Франция, Германия, то есть и ваши, и наши. Значит, я себя мыслю так, что в мире не скоро наступит покой, даже после победы Украины. Значит, как я себя мыслю? Если у меня есть маленькие дети, то я просматриваю, как мне уехать в другую страну, чтобы мои дети росли, развивались, а я буду работать, продолжать искать варианты работы, искать рынки. И если я психолог, например, то я ищу, а какая целевая аудитория в какой стране будет мне платить, хотя мне не сложно, потому что я работаю уже более 10 лет, почти 11, и знаю, что моя аудитория – это Москва, Нью-Йорк, это Азия, Африка, это все страны, где есть русскоязычный. То есть для меня это не ново. Я лишь дальше смогу усилиться, пересмотреть свою работу как психолога. И вам, психологи, кто из вас психологи, вы тоже можете пересмотреть свою работу. Если же у вас какой-то другой бизнес, значит вам нужно продумать, например, а что вы можете делать, как вы, где можете продавать, чтобы помогать себе и помогать тоже Украине, если мы говорим про Украину. Если я не с маленьким ребенком, а я взрослая женщина, у которая не привязана к маленьким детям. Значит, я себе размышляю. Я вернусь домой, и я буду работать, дальше продолжать работать со своего дома, если он останется в реальности. Если же мой дом, допустим, сейчас там живут орки, мой дом сейчас оккупирован, поселок мой оккупированный, если же мой дом, будет разрушен значит мне женщине которой уже за 60 нужно думать где мне нужно взять опору в какую страну мне уехать потому что в египте не дают статуса беженца и не дают тебе никакую опору а мне нужно думать о том как я могу в какой стране могу зацепиться изучаю страны изучаю тех твоих друзей партнеров знакомых которые мне предлагают помощь но я не просто эмоционально туда бегу а я думаю а какие там у меня будут препятствия, а что я буду делать заранее, зная, какие законы мне нужно изучать, что мне нужно сделать, чтобы обрести опору и дальше работать. Поэтому, опираясь на реальность, то, что война еще будет долго, не месяц, не два и даже не полгода, ну я имею в виду не сама война, активные действия, а уже вот эти вот послевоенные вот эти действия, то я должна думать о том, о реальности, что я буду делать для того, чтобы не только эмоциями жить, а реально трезво мыслить. Та же Россия, которая сейчас выключила мозги и даже не в состоянии понять, сколько миллион, сколько тысяч людей, их детей, сыновей погибли и валяются по полям, не всех могут сжечь в предвижных этих каких там называют этих труп, ну, где, где сжигают где сжигают трупы как это называется крематории это да у них оказывается они нерабочие. сейчас они добивают достреливают и ответственность больше ложится сейчас на Украине за эти русские трупы и люди этого не понимают россияне они также не осознают живут на эмоциях вот этой пропаганды информации которую им выложили в головы как они будут жить что они будут делать в условиях, когда э, там не только нет бумаги, туалетной бумаги, пишущей, пишущей, там много чего еще не будет. И те компании, которые еще не ушли, они тоже будут уходить. Почему? Да потому что трезво надо мыслить. Если кто-то и задумал, смотрите, если кто-то даже и задумал на территории Украины войнушки поиграть. И с территориями там померяться, да, кто кого, допустим. То сейчас вот это все вышло за пределы их задумок. И мы видим НАТО как таковое бессильное и трусливое. Мы видим Евросоюз не такой сильный, как был. И это не та Европа, которая была. Значит, идет переоценка, переосмысление всех людей, каждого человека. И вы, и я, мы должны это понимать. Соответственно, надеяться только на Европу. Соответственно, надеяться на Америку. Соответственно, надеяться на какие-то иллюзии, что все будет хорошо, и Украину там разгромят или там договорятся о чем-то, и там санкции вернут? Нет. Нужно быть грамотными людьми и понимать, что это быстро не делается. Поэтому включайте трезвомыслие. Не живите только теми эмоциями, благодаря информации, которую вы получаете. Поэтому как сейчас, сегодня использовать информацию и всегда. Исходя из того, а какие ваши цели, а что вы будете делать, когда. И не только жить там эмоциями и прошлым, которое было до войны. Дальше. Например, вы психолог. Или только бы хотите быть психологом. А может быть, вы только хотите помогать людям, вы любите психологию. И понимаете, что во время критических моментов жизни, во время кризиса, во время войн, людям больше всего нужно будет что? Помощь и поддержка. Это хлеб. Поэтому не нужно быть психологом, там, иметь образование медицинское. Нужно быть качественным, здоровым, психически зрелым человеком, заучиться задавать правильные продвигающие вопросы, пойти поучиться у практика, например, у меня или у другого человека, который уже знает и структуру, ума и тела понимает и какие задавать вопросы чтобы человека быстрее вывести в его ресурсное состояние и вот сегодня для тех кто хочет для тех кто хочет найти себя в новой реальности тоже приходите кстати на консультацию покажу расскажу и с помощью дам какой-то инструмент исходя из ваших возможностей и способностей чтобы вы могли реализовать себя в этом реальном мире дальше какие сегодня на англоязычном рынке, на всей планете Земля будут усиливаться и развиваться услуги. Вам важно зайти, посмотреть в Google и написать себе, записать там топ главных профессий в 2022 году. И увидите, если у вас нету до сих пор какой-то новой профессии, которая реально сегодня будет помогать вам выжить, в этой новой реальности, значит, нужно пройти какой-то курс, исходя из того, что вам нравится. Прийти ко мне опять же на консультацию, мы с вами, может, я позадаю вам вопросы, и вы на них ответите. Я вас верну к своей реальности. И вы сможете обучиться какой-то профессии, исходя из топ главных профессий 2022 года, чтобы в этой реальности выжить самому и помогать выжить своим детям, процветать, потому что мир другим уже не будет. Жить в иллюзиях, это значит закопать себя в эмоциях и просто уйти из этого мира. Кто это понимает, поставьте плюсики. Поэтому, как правильно, как правильно, как грамотно использовать информацию? У вас есть какая-то идея. И вы понимаете, например, вот особенно в, обычном, в обычном мире, вы проявляете какую-то идею, у вас есть какая-то идея что-то сделать. Вы садитесь и расписываете от результата. Например, какой я хочу получить результат. И вы устремляете свой ум. Вижу, слышу, ощущаю. Как вы видите этот результат? Конкретный результат. С помощью левого полушария загружаете правое и видите будущее. Окей, записали. Через левое и правое полушария. Ой, классно. Потом садитесь и с помощью левого трезвого полушария записываете. Какой результат? Угу. Я хочу там иметь там какой-то э, бизнес там не знаю курс какой-то создать свой да там например вы психолог или вы э, просто человек который может узнает у вас есть какие-то знания уже и опыт и вы можете структурировать эти знания и помочь и быть коучем для человека вы специалист который например там э, beauty beauty free, в beauty beauty индустрии хорошо себя чувствуете и понимаете что сейчас Время перехода в большое пространство интернет это значит, а почему бы вам не создать курс. И сегодня люди, даже если война, они уже привыкли ногтики, бровки, они уже и будут это делать. Поэтому и радость люди должны и будут получать. Даже умирать настоящие женщины, они будут стараться, чтобы быть в форме, чтобы быть с макияжем, с красивыми губками, с красивыми ногтиками и так далее. Время другое, надо просто трезво мыслить. Поэтому создайте курс. Или вы психолог, и не просто люди, людям мозги э, разжевываете про всякие там изобилия, а реально опускаете на землю и, например, учите людей правильно и грамотно э, коммуникацию выстраивать. Например, у вас тема отношений. Просто практики женские, этого мало. Вы практику сделали, потом вам притянулся этот мужчина, а потом вы э, э, не знаете, что с ним делать, а как говорить. А потому что в мозги в иллюзиях... Э, куклы нарисованные и больше ничего, или какой-то невежественной инфантильный барышни. Ну, я прошла, это много, и сама научилась, прошла, и других обучаю. Поэтому, если у вас есть, допустим, тема коммуникации, у вас они не выстроены, значит, пройдите сами этот курс, и потом дайте его людям, потому что это то, что людям даст сегодня реальную помощь, а не просто обманывать их всякими ведическими практиками. Ведические практики, они помогают, когда вы что-то конкретное делаете, и не только ведические, всякие другие разные. Самогипноз тоже. У меня есть программа «Гипноз», «Самогипноз», которая помогает и отдыхать вовремя, восстанавливать силы, и заболевания лечить. Я вот сегодня в начале эфира сказала, психосоматика, да? Есть, есть отдельный модуль, как убрать внутренние конфликты. Но этого мало. Вы прошли через вот эти все методикимные вещи, помолились, походили, а потом опускаетесь на землю и фигачите. Да, и делаете, но дусть включается трезвомыслящий человек. Поэтому вы проверяете эту идею и говорите себе «Окей», и пишите результат. Дальше от результата пишите, какие у вас есть ресурсы, за сколько времени вы хотите. Допустим, вы хотите за три месяца там, создать курс и получить, там, допустим, тысячу долларов на приход, прибыль, значит вам нужно, во-первых, создать курс, найти себе человека, который поможет вам его упаковать, вложить инвестиции в то, чтобы это было правильно, грамотно проведено проведено привлечение клиентов, реклама в условиях современных, как эту рекламу делать, как это привлекать, может быть, не надо никакую рекламу делать, может быть, грамотно сделать привлечение через органические охваты, и уже когда люди к вам пришли, вы им ведете с ними работу и показываете, это, Таня, для вас ответ. И для других психологов и специалистов, которые хотят что-то что свое создать. Через органические охваты люди к вам приходят на страничку ту или другую, которую вы себе выбираете, там, Инстаграм, Ютуб, ВК, там, ТикТок, ну, неважно, какую вы себе выбрали. Вы выбрали. И туда приходят люди, они вы рассказываете им маленькими рилсами, постами, про их боли, чего они хотят, и внутри на этом, на этом канале продаете свой, свой продукт. Но это нужно простроить четкий пошаговый план, а не просто летать в иллюзиях. Итак, вы поставили, значит, что, какой, конечный результат, какие у вас есть ресурсы, коммуникативные ресурсы. Если нет, качайте. Информационные. Если мало информации, изучайте. А это относится к разряду, как мне это сделать. Значит, если надо упаковать грамотно, чтобы он продавался, значит, нужно идти заплатить кому-то деньги, чтобы вам помогли упаковать. Создали страничку, лейминг, да? Дальше. Вы себе описываете, а какие препятствия возможны на пути к, этому и к этой моей цели. И вы расписываете возможные препятствия. Пишите дальше. А какие препятствия, а, как, а как эти препятствия дадут мне новые возможности. Вернее, ну да, какие возможности у этих препятствий? записываете, и отвечаете. А почему для меня важно создать этот курс? Или это там какой-то продукт? И отвечаете. А кто я при этом, когда создала этот продукт? Кто я при этом? Какую пользу несу людям? А кому будет выгода от того, что я создам этот курс, эту программу, и люди это купят? Кому будет выгода? Почему это будет выгода? И на эти вопросы... Надо научиться отвечать, и тогда вы трезвомыслящий человек и используете информацию, вот тут 2%, 2 из 100 для своего роста. Вся остальная информация, 98%, это информация рассчитана на эмоции, на то, чтобы люди достигли своих целей, те, которые эту информацию распространяют. Отдельно буду проводить еще эфиры, руки не доходят, написать несколько коротких видео про виды манипуляций, там черная серия, там эффект гнилой селедки, ну и так далее. Еще буду об этом дальше. Потому что понимаю, что просвещать людей, да, это важно, это важно, ценно, и для меня это моя миссия. Поэтому, если вы продолжаете жить в иллюзиях и занимаетесь только прогнозами, пророчествами, плывете в своей шизотерике. Помните, вы не только правое полушарие заставляете э, раз, размазываться в, в дерьмо, простите, я буду так говорить, а вы левое полушарие размазываете. У меня был случай, не один, когда умные, красивые женщины заходили э, вот этим гуру-учителям, имея свой бизнес, заходили к этим гуру-учителям, по энергопрактикам, по шизотерике, и через влюбленность, через какие-то свои эмоции и так далее. И они полностью теряли свой трезвый рассудок. И они уже не могли ничего нормально делать. И говорили, господи, почему, почему, почему где я раньше был, была, почему я к вам раньше не попала? Была у меня женщина такая умная, красивая, интересная, пришла у меня в программу и служанки в королеву. Дальше. Если мысли согласно реальности, трезво рассуждать, что происходит, писать четкие свои планы и понимать, взвешивать, проверять эту информацию, то ты не, меньше вероятности, что ты улетишь в этот мир иллюзий, где потеряешься от нереализованности, нереализованности своих желаний. Потому что если мы о чем то мечтаем… И даже не пишет, даже не записываете, просто ленитесь вы такую вашу мать. Вот сейчас говорю, ругаюсь, потому что меня слушают несколько моих учеников. И я знаю, что они даже не записывают свои желания каждый день, потому что они тренируют свои нейронные сети. И заплатили, бляха, немалые деньги. Те, кто работали, заплатили деньги и работали похали, месяц, два, три, очень так, чтобы из жопы дым шел в хорошем смысле говорю, тогда -то все простраивается, и ты выключаешь и левое, и правое полушарие. Тогда у тебя и конкретика, и ум, и ты понимаешь, что происходит. Поэтому, когда происходят такие трудные времена, человеку, простроенному, и умеющему мыслить, имеющему мыслить, мышление, самое главное, умышление, запомните, потому что только 2% спасибо большое, только 2% информации, которая идет реальная и правдивая. А 98% информации рассчитана на, на эмоции. И поэтому сейчас весь мир в эмоциях. Еще раз повторюсь, даже те, кто рассчитали, посмотрите фильм «Хвост виляет собака», обязательно напишите мне свой анализ, свой отзыв. И там другие подобные фильмы есть. Так вот, даже те люди, которые знают и понимают, что рассчитана вот эта вся... И кто-то придумал это, придумал на то, чтобы мы с вами в этих эмоциональных качелях решали чьи-то задачи. Передел мира, Америка такая всякая, там Украина, там, не, там, значит, почему Украина не ввела военные действия в 2014 году? Да, я считаю, что надо было вести военные действия. Так вести антитеррористическую операцию сделали, и поэтому завязалась на эта война, на гибридную войну 8 лет. А параллельно размножали мозги и русским, и украинцам. А параллельно работали эти рашские агенты и эти все партии с бойками, Шухричем и так далее. И люди это видели, понимали, но почему-то в правительстве не решали эти вопросы. И когда пришел Зеленский, его там тоже и смеялись, и так далее, и так далее, и не такой, и не такой. А теперь он научился, потому что у него есть мысли, у него есть сердце, у него есть душа, и он никуда не уехал, и он нах... мог уехать, а он находится в Украине, в Киеве, в центре Киева. И это сейчас для всех стало как это? Не сработала манипуляция на 98 процентов. Поэтому даже если кто-то ср... кто-то посчитал, а я уверена, что этом все рассчитано, там идут там, кто сильнее, младшего подавляют, нация великая там и так далее. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то негр, кто-то жид, кто-то хохол, кто-то кацап. Вот это же разжигалось. А почему? А потому что нет резломыслия, нет зрелой, зрелой осознанности у людей, понимаете? Поэтому вера, да, но видеть реальность и действовать адекватно в своей идее, своих мыслях и, и то, что происходит, надо смотреть и изучать несколько вариантов. Потому э, сейчас я бы это назвала экстремальный реализм, который отрезвляет людей. И вам нужно понимать четкий план действий в условиях неопределенности, в условиях турбулентности. Во времена турбулентности происходит всегда рост быстрый. Во времена турбулентности происходит, э, ну, например, люди сидели, ждали, что наступит завтра холод, и смотрели погода, ну вроде бы так нормальная, вроде бы не холодно, можно еще походить там в туфельках. И тут вдруг резко подняли, и не покупали себе там заранее теплую одежду, да? И тут, когда наступил резко там погло... такая погодные условия изменились, и уже тепла не видно, что люди делают? начинают быстро покупать себе теплые вещи, доставать из чердака, дрова заготавливать. Ну, я метафору говорю вот так вот вам, да, чтобы вы понимали. Так вот в этой во времена неопределенности, турбулентности, экстремального реализма пора открыть глаза и смотреть, что война надолго, послевоенные действия это надолго, не мечтайте только и только не молитесь, думайте, что вы будете делать сейчас в этой стране, в другой стране, почему вам нужно переехать, что вы там будете делать, как вы будете зарабатывать деньги, учитывая, что, допустим, в Украине будут, э, будут поступления. Допустим, в Украине будут поступления, но мы сейчас уже не знаем, видите, что Мир показал. Одни отдают, выкладываются, а другие сидят, пере, перемалывают документы, бляха-муха, перекладывают из одного места в другое, создают э, принимать в Украину Евросоюз или нет. В НАТО. Да не нужно нам НАТО, нафиг это надо, нам надо. Сейчас они к нам будут сами идти, мы сейчас сами будем НАТО. Потому что мир сейчас в этой экстремальной реальности видит все по-другому. Народ стоит за свое право, за свое я. Но мы с вами, как трезвые люди, должны понимать, что одной эмоции и борьбы и веры мало. Нужно делать, что вы будете делать сейчас, что будете делать завтра, послезавтра, как вы будете развивать свой бизнес. Допустим, пойдут инвестиции. Допустим, будут рабочие места, будут работать банки, будут деньги. Но все равно это будет тяжело, если по Украину говорю. Но опять же, кто больше всего будет э, получать денег в этом э, новом, новой реальности? Те, кто дают людям развитие. Потому что одному значно реальные люди, которые захотят сделать бизнес, которые захотят развиваться, которые захотят поднять себя из руин, они будут вкладывать куда? В свою голову. Значит, те адекватные психологи, коучи, у которых все в порядке с головой, не только плавают выше эзотерики а еще и учат, учат реальным действиям, через вопрос, а зачем тебе это надо? Пришел к тебе человек на консультацию, я хочу там, а зачем тебе? Ну, чтобы... А что будет, когда ты это получишь? А что будет, когда ты... А у тебя есть э, уже... Ты уже делал что-то до этого, да, делал? А почему у тебя не получилось? Ну, потому что не хватало силы воли, терпения, э, потому что план писал, а потом перестал писать, а потому что, да, как-то так. А когда ты его берешь в коуч и говоришь, а если я буду тебя вести? И после того, как ты заплачешь деньги и ты не свалишься, ты будешь идти, и ты получишь деньги. Ты готов на это идти? И да, человек тебе договорит, да, готов. И тогда человек, вот у меня сейчас женщина одна пишет, я готова, вышла из бомбежки, у нее не было приват-24, я не знаю, почему нет, надо помочь ей установить это приват-24 приложение. Она говорит, я между бомбежками нашла э, терминал, который работает, и привела деньги. Потому что она поняла, что нужно что-то делать, что она сама не вытащит себя, потому что эмоции, еще раз, эмоции нами управляют, нас загружают. Поэтому, когда вы видите конечный результат, повторяю еще раз, запоминайте. Я с вами сейчас веду не просто эфир, делюсь вам там просто подтрендить о чем-то. Если он бы реальные вещи, которые для многих из вас должны быть пинком осознанностью, пониманием реальности. Поэтому записывайте, просто конспектируйте. Нет, значит будьте в этой массе, которые живут на эмоциях. Итак, мыслим реально, что происходит в мире, изучаем информацию, которая отвечает на вопрос. Это как мне помогает достичь моих целей? А никак. Как это никак? Война это кризис? Да. Кризис это возможности? Да. Кто кризис выживает? Думающие, адекватные люди? Да. Ты думающий? Себе говоришь, да. Хорошо, супер, сама собой говоришь или сам собой. Как ты представляешь этот результат? На какую сумму ты хочешь выйти? Там в своем бизнесе. И описываешь. И дальше, еще раз повторяю, какие у меня есть ресурсы? За 2-3 месяца я это выйду. Что мне нужно? Какие ресурсы? Информация, время, личностный потенциал, ресурс. Личный, э, коммуникативный, э, время. Материальный ресурс. Материальный – это не обязательно деньги. Материальный – это может быть э, компьютер, э, ручка, бумага. И если у тебя, допустим, нету денег, финансовых ресурсов, ты договариваешься с кем-то, договариваешься на выиграл, выиграл. Я тебе вот это, ты мне вот это. И ты даешь человеку, и ты даешь, и ты ищешь способы, чтобы достичь. Дальше, план, четкий план, сколько мне нужно в день провести, там, я не знаю, встреч с людьми, сколько мне нужно выложить эфир, эфиров, какой план моих эфиров о чем что у людей болит, и ты готовишь себе, что ты делаешь каждый божий день. Нельзя действовать, а потом думать. Нет. Наоборот. Сначала представляете результат, а потом от, от результата пляшете, что вы будете делать. В условиях реальности в том числе. Кому-то полезна эта часть, поставьте, пожалуйста, десяточку в чат. Дальше. Я уже сказала, повторюсь еще раз. Есть, вижу, слышу, ощущаю. Конечно, результат. Левое полушарие говорит, связывая с правым полушарием, вижу, слышу, ощущаю, как это будет в результате. Более детально на консультации. Вас выведу, приходите на консультацию, помогу построить вам вашу цель. А дальше говорите, себе, а зачем мне это надо? Зачем мне ребенка вывозить, например, в Англию, в Америку? Что мне это даст? И прописывайте. Потом, а почему для меня это важно? Это разные вещи. Зачем, чтобы что? И прописываете. Чем больше эти прописывайте, зачем, чтобы что, тем больше у вас откроются вот эти реальности. У вас больше будет выход вот на эту вот ту, к чему вы так молитесь ноги и не делаете ни хрена. Простите на мои эмоции. Но это тоже надо иногда. Дальше. Зачем? Чтобы что? Описали. А почему для меня это важно? И тоже отвечайте на вопросы. Садитесь и пишите. Потому что рука, ручка — это уже материальный ресурс. И это связь с вашим бессознательным. Потому что тело — это есть бессознательное. Это тело связано с вашим мозгом. Спасибо большое за вашу реакцию. И пишите дальше, какие препятствия возможны. И описываешь. Ага. Не придет сразу, значит, я вложу деньги, например, в рекламу, сделаю курс, допустим, не придет не придет ко мне там, вы посчитали, что получить, допустим, тысячу долларов, вам нужно там 20 человек, примеру, чтобы вас купили этот курс, ну, к примеру, по 50 долларов курс. Ну, вот уже левая полушария заработала. Допустим, мне придут эти люди. Вы сделали несколько шагов. Вы там а ну нет. Бесплатная консультация. Приходите, разложу по полочкам. Пишите прям директ. <Th> <recipient> И вот, вы пишете. Допустим, мне пришло к вам этих 20 человек в течение месяца. А что я делаю еще? А как я сделаю еще? И вот тут вы включаете молитвы. И вот тут вы включаете, а что мне сделать, Господи, еще? Покажи мне как. И вот тут вы молитвы. Понимаете? Кто понимает меня? Поставьте восьмерочку в чат. Дальше. Что является препятствием? Допустим, мне пришли люди. Мне страшно выходить в эфир. Я не умею писать посты. А вот тут возникает вопрос. Для этого иди и поучись, пусть тебе кто-то расскажет, научись, пусть тебе кто-то напишет за тебя, а потом ты включишься и сам будешь писать. Вы думаете, я вот так вот легко выходила? Вот сейчас перед тем, как выйти в эфир, я вот сейчас смотрю, у меня записан план сегодняшнего эфира. Иногда я выхожу, в голове держу план. Сейчас я его записала, чтобы больше удерживать структуру, но я подготовилась. Я наблюдала, что происходит, я вижу, как люди, какие люди ко мне приходят, как они мыслят, как они находятся в иллюзиях, как они тупят. Я вижу, что происходит в мире, я понимаю, как я тупила, как мне было больно. Потом я начала возвращаться к себе, начала думать, и я с вами делюсь. Я с вами делюсь тем, что делаю я. И люди, которые даже без войны достигают каких-то успехов в жизни, они обязательно проходят трудности. Само просто так не приходит. Само приплывает только «Г» к вашему берегу. Поэтому если у вас нету цели, нету у вас ваших желаний, то вы болтаетесь, как бутылка, брошенная в океане. Даже лошади танут, тонут в водоеме, когда у них нет цели. Кому пора лошади зашло? А мы сейчас живем в этой сфере 98%, информации, которая рассчитана на эмоции, и надеемся, что мы помолились, что мы там какие-то пророчества где-то повторили. Нам какие-то сны приснилось. Вика, это для тебя. И у меня вот, вот видите, у меня вот мои пророчества сбылись. А делаешь ты что? Это для одной, одной из моих психологов. У меня много психологов, сейчас я с ними работаю в звездном коучинге, кто-то закончил программу, кто-то еще находится в этой программе. Поэтому любой ваш инструмент, который есть в психологе коучи это лишь инструмент, потому что человек прежде всего должен быть личностью, большим человеком, чтобы помогать другим. И если ты психолог, то не говори никому, что ты психолог, потому что психолог – это прежде всего личность а не тот, кто втирает людям вот, вот всякую информацию, которая им не помогает. Если вы проводите какие-то вебинары, какие-то техники, они реально меняют какую-то ситуацию. И у меня этих... Я вчера зашла на свой YouTube-канал, в плейлисте практики, там столько практик, начиная с 2012 года. Я думаю, ой, какая я молодец. Столько практик, трансовых практик, разного рода женских, женских практик. Но это лишь ситуативно, понимаете? Вот вам надо, у вас есть жажда, вы напились водичкой, вы напряжены, вам плохо, вы зашли в транс, расслабились. У вас не получается, вы молитесь и просите, «Господи, Господи, я знаю, ради чего я это делаю. Господи, я знаю, что... Помоги мне, скажи мне, как еще, как еще?» как... Вот тогда это работает. Вот. Итак. Зачем? Что будет, когда я приду к результату? Сдаете задаете себе вопрос, записывая. А что будет, когда я не приду к результату? Какие будут препятствия? И как эти препятствия помогут мне? В чем это будет их возможность, этого препятствия? И вы записываете. А это все вручную И это нужно посидеть, наверное, часика-два. Ну, в консультации вам будет проще. Я буду вам задавать вопросы... Я буду с вами работать, и потом дам записи, вы сможете по записи сесть и записать. И плюс будет текстовый материал, потому что это не так просто, мозги просто плывут. Я это понимаю. И, конечно же, за ваш адекватный отзыв, видеоотзыв, иначе бесплатно это бесплатит. вы же сами знаете, да? Итак, вы, например, решили, что вот, я еду, допустим, в какую-то страну. Допустим, вы смотрите, хотите изучить Францию. Выходите, ищете на форумах, в гугле, заходите в группы, изучаете особенности. Много изучаете особенности. Что там нужно, как нужно делать, что он там дают, как, какие там условия. Или, допустим, вы решили ехать в Америку. Или, допустим, вы ехать решили в Италию, в Испанию, в другие страны, в Англию. Вам не просто нужно голову задравши ехать, а вам нужно сесть и продумать, а что вы там будете делать, а как вы там? насколько вы там зацепитесь. А детям образование... Вот сейчас у меня моя учительница по-немецкому, мой преподаватель по-немецкому, сейчас, по-моему, в Штутгарде. Приехала мама с детками, с ее... Она была до войны, там война ее застала в Германии. И она пишет, на каждом шагу у меня какие-то протоколы. Германия вся запротоколирована. Кругом вот эти вот бумаги. Потом вот это вот это И это с одной стороны хорошо, когда есть протокол, но с другой стороны это выматывает нервы. Значит, в этом случае надо что иметь? Коммуникативный потенциал и гибкость хорошая. Ну, это другая тема. Так вот, я изучаю, кто сейчас уехал в Марсель. Я сейчас изучаю Америку. Я не просто это изучаю, а я примеряю это на себе, в случае, когда я не смогу вернуться к себе в Украину. В случае, если я не смогу вернуться в Украину, как я буду продолжать работать. Что я буду делать, где я буду жить, как я буду выстраивать отношения, какие там законы. Да, сейчас многие приглашают, и мои ученики, и мои партнеры, потому что, слава Богу, я очень много проездила, много работала в разных странах, с разными людьми из разных стран, нашим русскоязычным и не только. Поэтому, э, и то я не спешу, я трезво мыслю, я взвешиваю. Но у меня есть возможность, потому что я сейчас нахожусь в Египте. Египет не дает никаких там помощи, никакой не дает э, беженца, статуса. Это не, не, не сюда. И поэтому я думаю, например, в странах Европы дают бесплатное жилье. Есть начало для старта. Что вы там будете делать? Как? И так далее. Это надо сесть и реально все продумать. Но думать, что так просто будет легко, вы уедете в другую страну, и будет вам там мед? Нет. Вот сейчас уехала моя бывшая клиентка, ученица. Уехала, по-моему, в Ницу, Ой, не в Ницу, в Каны. Уехала по одному договору через какую-то компанию на работу. Как раз вот война только началась, она не в беженцем поехала, а но договор она на руки не получила. Она приехала, а ей дают в два-три раза больше работы, и условия там, она жить, живет чуть ли не, не как собака на подстилке где-то спит. И она прям кричит, а что мне делать? А потому что надо продумать заранее, и вам говорю, и себе говорю. Договор, договор, законы, поддержка. Вы не имеете права ехать, если вы не подготовите себе. Допустим, в Америку сегодня не надо ломиться только через Мексику. Нужно создать историю. И получить визу заранее сейчас возможности есть. И для России, которые политическое убежище сейчас бегут от этого пресс прессинга. И, от, и для Украины, у которых сейчас вот, миллионы людей бегут от войны. Но нужно садиться и взвешивать, читать, изучать. Проходить у кого-то платную консультацию. Получить полностью весь расклад. Не бывает по-другому. Поэтому... Когда вы едете в другую страну, сядьте и подумайте, как вы будете выстраивать коммуникации. Если у вас нет языка, продумайте, как вы будете пахать над тем, чтобы выучить язык этой страны. Приезжают наши люди в другие страны. Да, они приезжают в страхе от войны, от еле-еле ноги унесли. И они сидят, и они а -а -а -а, взяла себя в руки. Изучаешь язык, изучаешь хотя бы несколько стран, фраз, которые в эту страну приехала, Потому что за тебя никто ничего не сделает. Еще раз повторяю, информация, которую мы получаем, 98% рассчитана на эмоции. Поэтому, если мы с вами эмоционально инфантильные люди, не думающие, не взрослые, то мы будем долго находиться в этих условиях. Поэтому... Что важно еще людям, важно нам с вами в поглощении информации? Важную роль играют деструктивные убеждения. Если у вас чего-то не получается, значит, вам не нужно думать, что кто-то виноват. Внешние силы, внешние факторы, дождь, война. Да, есть форс-мажорные обстоятельства, но, наверное, вы пришли к тому, что вы оказались там или, или, или, или, или не там часть ответственности полезно взять на себя поэтому когда у вас что-то не получается задавайте себе вопрос а почему это ко мне пришло откуда это пришло ко мне почему это я думаю что у меня допустим не получится там построить бизнес возраст мой не подходит да нет, вон сколько людей своего возраста, и он там что-то делает. Или там, почему то у меня не получится найти себе мужчину, который э, с радостью захочет соединиться, э, соединиться со мной в союзе и жить счастливо. Откуда ко мне это пришло? И начинайте искать. Если сами не находите, идите к специалисту, вам помогут найти. Потому что убеждение, это на, если брать по уровню пирамиды нейрологических уровней, находится чуть ли не на самом верхнем уровне. Есть здесь внизу кто нас, кто нас окружает, что я делаю, как я делаю, почему важно, кто я. И вот тут почему важно, вот тут почему важно и кто я, вот тут кроется убеждение, потому что оно посылается вниз на ваши действия и ваши действия из-за того, как о чем вы думаете. Если кто-то вам сказал, что вы уже старая или вы толстая, или, или, или там у вас там еще чего-то, то значит нужно искать фокус внимания в другом. А кто уже так сделал? Вот вчера я с парнем работала. Красивый, умный парень, светлый парень. Почему у тебя нет отношений? Ну, потому что у меня болезнь, я думаю, кому я нужен. А сколько э, есть людей, которые вот такие, с какими-то болезнями, вадами, а они счастливо живут с другими людьми, женщинами, мужчинами, ну, зависит от кто вы по э, э, мужской род или женский. И вы тут же себе ищете вот эти, убеждения. если вы чувствуете, что не хватает, идите куда-то на консультацию. Поэтому задача в правильном и грамотном мышлении – учиться отслеживать деструктивные убеждения. И если я чего-то не умею, чего, если я чего-то хочу, чего не имею, значит не кто-то в этом виноват, а что-то, значит, есть у меня. Спасибо вам большое, Настя. Угу. Спасибо за тем, кто берет и отдает. Кто умеет быть благодарными, благодарю вас. Вам вернется с тарицей. Спасибо. Если вы говорите себе, если я не умею не имею того, чего я хочу, значит, не в этом не виновата правительство или дочь. Это в этом что-то есть во мне, потому что другие же смогли. Значит, надо найти тех, кто смогли. А это уже коллективное бессознательное, потому что весь наш опыт закодирован в нашей нервной системе, в этом коллективном бессознательном. И если вы фокус переместите, сказать, ой, так вот это, вот это, ой, так она еще хуже чем я, и внешне по возрасту. Слушайте, если она смогла, то и я смогу, да? Ну вот меня в 49 лет начала только заниматься в онлайн э, в своем образовании, проводить курсы, тренинги, сама обучалась и людям давала. Вам сколько лет здесь? А вы сидите и ждете, я знаю, многие, наблюдаете. Поэтому проблема большинства людей искать причины в внешних обстоятельствах. Внешние обстоятельства лишь подталкивают, что вы можете сделать сейчас, как вы можете сделать сейчас, чтобы использовать кризис и стать круче, успешнее, счастливее, любимее и так далее. Поэтому самая сильная наука в личностном развитии ⁇ это мыслить трезво. Это мое глубокое убеждение и копаться в собственных убеждениях и самое запомните записывайте самая священная война это война самим собой это сказал магомед давно я это прочитала очень давно потому что когда люди ведутся на любую информацию на любую пропаганду залипают вот в каких-то там иллюзиях, у них выключается трезвый рассудок и они плывут по течению и их энергию используют те кто кто разводит вот это всю вот эти вот эти все войны и так далее Потому что мы сами притягиваем, мы сами привязываемся, соответствуем тем, той информации, которую нам дают. Вот почему сегодня россияне обижаются, что они не виноваты. Или там и, и, белорусы. У нас там знаете сколько за стен, как э, сидит, пишет мне вчера Екатерина. Это не, не мы виноваты, это наши правители виноваты. Конечно. Вот мы потому что как животные ведемся на всю эту информацию выключаем трезвый рассудок не умеем и не хотим мысли и не хотим брать ответственность за себя вот поэтому так и живем поэтому вместо того чтобы найти причину в себе построить план действий поставить четкую цель увидеть реальность что происходит вместо этого люди улетают в эмоциональные качели и эти эмоциональные качели поддерживаете той информации которая есть вы заметите сегодня какую больше всего информацию вы ищете так что поддержит эмоции. Я, например, ложусь спать, и я стараюсь найти информацию, поддерживающую мои эмоции. Почему Украина выживет? Я считаю цифры, я наблюдаю, что происходит в мире, и я понимаю, что мне нужно делать в случае в этом или в том. И если бы сейчас у меня были мои дети, моего сына нет живых уже, я бы так же сама с ним обсуждала. Вот так же сама с ним обсуждала. Давай сядем и подумаем. Спокойно. Что мы можем делать в условиях реальности? Как я вижу свои условия в новой реальности? Я уже вам сказала. Психологическая помощь особенно важна в критических ситуациях. И те из вас психологи, кто боятся и наблюдают, и толком ничего не делают, ну, это ваш выбор. Только вы что вы избранные Богом. Мы в святом остатке, как сказал мне один мой знакомый хороший, мы в святом остатке, мне это понравилось. То есть те, которых, которым Бог избрал, чтобы помогать другим людям. Поэтому план э, Journal, дневник плана Journal, он звучит так. Я его даю в своих тренингах как дневник успеха. Сейчас дам еще более э, структурированно, исходя из того, что я сказала. Подводим итог. Итак, первое. Какой результат я хочу получить? Дальше. План сегодняшнего результата. Вот сначала, какой план я хочу получить. Вижу, слышу, ощущаю. Цифра левая, если это цифра в деньгах. Как вы, реализу... как вы понимаете, что это пришло? И включайте правое, правое полушарие. Дальше. Пишите план... План результата. План дня, который приведет вас вот к этому, к этому результату. Понятное дело, что нужно прописать там ресурсы, но ну, я сейчас не могу все так выдать в одном эфире. Кто-то захочет, придемте на консультацию, разложу по полочкам, помогу. Дальше. Вы расписали план. Что вы делаете, чтобы достичь этого... Промежуточного результата Благодаря вот тому большому Вечером Результат, анализ Для того, чтобы были новые действия завтра Допустим, вы привели результат увидели, что у вас это не получилось Вы пишите, а в чем причина? Почему не получилось? И себе отвечаете Это анализ Дальше Что я буду делать завтра? И прописывайте из этого анализа на завтра план. Но сегодняшний план это так не за, ну это еще не все. Вы обязательно включаете фокус и включаете благодарность и спрашиваете за что я и кому я благодарен. Вот в этом плане дня, как я продвинулся к этой своей цели, к этому своему результату. И это пишите. Обязательно держите фокус, чтобы он не расплывался в эти 98 Запомните, 98% информации, которая сегодня есть, рассчитана на эмоциональные качели. На то, чтобы человека выбить из-под ног трезвый рассудок. Дальше. Кому за что я благодарен или благодарна? И тут тоже прописываете Каждую деталь. Не просто ленитесь, там пишите только от балды. Чем четче вы прописываете, вы связываете себя, с собой связываете. Обязательно пишите, как я себя баловал или баловала. Что я себе выдал такого, чтобы радоваться и наслаждаться? Вот я сейчас вам говорю и себе забываю, что нужно послушать хорошую музыку, потому что я тоже залипаю в этой информации. Вот сегодня я выложила в истории, в сторисе, э, музыку, для того, чтобы себе напомнить, что надо послушать хорошую, качественную музыку, чтобы, чтобы немножко отдохнуть и набраться радости. Поэтому... Э, Привычки верить в лучшее – это супер, только на основании ваших планов и ваших действий и осознанности, зачем и почему. Если вы только верите в лучшее, молитесь и нифига не делаете, вы уничтожаете себя и пополняете ряды эмоциональных, э эмоциональных безответственных людей, которых называют биомассой. Нас называют биомассой, на нами строятся такие вот грегоры, плюсовые, плюсовые минусовые. Поэтому те люди, которые занимаются бизнесом, те люди, которые уже пробовали что-то делать в этом мире, они быстрее, конечно, восстановятся, потому что у них есть резвый рассудок. Женщины, если вы хотите найти себе качественного мужчину, который занимается бизнесом, который в этой жизни создает ресурсы, вам тоже пора быть не только шизотериком, шизотеричкой, а что-то делать в этой жизни, быть кем-то. Спасибо вам большое. Угу. Это все работает, все это вера, эти практики, это молитвы. Это работает, когда у вас есть план, цель, и вы что-то из себя представляете. Когда вы умеете коммуницировать, когда вы умеете договариваться, когда вы умеете открываться, когда вы умеете любить, когда вы умеете вовремя сказать «хочу», «люблю», «благодарю», «обнять», «поцеловать близких, которые рядом», но при этом делать, делать и делать. Поэтому у нас с вами есть клетка, которая который входит в наш ум и тело. У нас с вами есть маленькая песчинка Я, которая входит в эту общую Вселенную. У нас есть наше сознание, есть высшее сознание, надсознание. Что-то есть высшее, и мы это знаем. Это я сейчас говорю про нас, великого Бога, про того, кто кто-то что-то этим управляет. И управляет этим, и дает нам возможности. Нам даются возможности, что мы делали. А не только религия, которая. Молится, просит, и никто же толком в религии не обучает, а что же делать. Ну, я сейчас не буду об этом. Помогать, жалеть, жаждущему и все. Сейчас не буду об этом. Так вот, создается некоторая, некая система, в которой мы люди являемся частью системы клетка является частью системы человека. человек является частью системы семья дом там, поселок город страна и так далее есть нечто системное большое в котором вы как маленький человек системы маленькая часть системы можете дать себе и другим пользу но при этом включайте левое полушарие трезвомыслие выводы первое подвигать сомнения, сомнением ту информацию, которая поступает, которая валит на вас в это время информационной, информационных технологий, особенно во время войны. Потому что эмоции при перекрывают. Если брать по пирамиды нервологических уровней, то психика, а потом идут эмоции, психика сверху. Но если эмоции при зашкаливают, то психика она теряет ориентир. нас осознать Второе. Осознать, где я и что делаю, чтобы вернуть себе нормальную жизнь, даже в условиях войны. Верить высшему разуму, высшему Богу. Не религии у них свои цели. Еще раз заметьте, войны на фоне религии не просто так. Я была в Югославии, в ООН, когда там разожгли войну на религиозном уровне. И многие войны в мире разжигаются на религиозном уровне. Почему? Моя религия лучше? Один Бог. Поэтому не религии, а высшему Богу, высшему Я. Это третье. Четвертое. Систему мышления выстраивать самому и подвергать сомнениям, отвечать за свои результаты жизни, не перекладывать на Бога, на молитвы. Пятое. Мыслить фактами, доказательными реальностями. Шестое. Видеть конкретный результат и от него с помощью вопросов себе, ресурс, ресурсов сейчас, которые есть, выстраивать план действий. Я, я уже об этом сказала. Кому хочется, чтобы я разобрала вас, вашу, вашу ситуацию и помогла вам собрать в единую структуру то, что у вас сейчас не, не помогает, а мешает, кому хочется, чтобы я создала, помогла вам создать четкий план действий, исходя из реальности, чтобы вы убрали деструкцию эмоциональных раскладов, пишите в личку, хочу консультацию, найду время, пройду с вами консультацию, консультация будет где-то около часа, она будет бесплатная, в платой будет четкий анализ отчет, четкий анализ отзывов. Четкий анализ, отзыв. Он будет больше не для меня, а для вас и для тех людей, кто будет читать. Потому что в анализе вы сфокусируете, кто вы, что вы, почему, с чем пришли, что чтобы поняли, что будете делать. Структурирую ваше, ваше мышление. И после консультации вы должны быть обязательно об этом сказать, написать. Это будет плата. Большое вам спасибо, всех благ. Эфир останется, текст к этому эфиру тоже выложу, что было проще. Вам э, рассматривать, структурировать свои мысли.